Здорово! это обзор от мопорг я Трэш, и сегодня у нас обзор великолепной аркады под названием Блок Танк Wars 2. btv 2 – продолжение первой успешной части с одноименным названием. Сохранив общую блочную стилистику, разработчики привнесли улучшенную графику и геймплей. На протяжении более 70 уровней тебе предстоит зачищать территории от вражеской техники. Тебя ждет 4 мира с уникальными противниками и нарастающей сложностью. Со временем в арсенале твоих противников будут появляться новые танки, способные уничтожить тебя за считанные секунды. Но нет худа без добра. Зарабатывая деньги за успешное прохождение уровней, ты сможешь обзавестись новыми танками каждый из которых служит для определенных целей. Некоторые танки обладают рикошетящим оружием или лазером, иные — залпом торпед, прилетающих через преграды, позволяя сохранить ХП нетронутыми. Также каждый танк можно прокачивать, повышая мобильность, здоровье и силу снарядов. Собрав все танки, ты сможешь разрабатывать стратегии под каждый уровень. А прокачав умения, ты сможешь пополнять жизни за счет уничтожения противников, перехватывать вражеские снаряды и многое другое. В игре очень простое управление, реализованное за счет гриба передвижения и тапа в нужном направлении выстрела. Графика обладает гибкими настройками, позволяющими наслаждаться плавным геймплеем на любом устройстве. Компания Cube Software уже работает над создание масштабного онлайн-режима, который будет кардинально отличаться от одиночной кампании. Ты сможешь проходить уровни и сражаться с боссами вместе с друзьями, принимать участие в турнирах, захватах флага и многом другом. Ну а пока набивай руку, прокачивай скилл и готовься к масштабной мультиплеерной войне.